Я считаю, что избрав Тихонова Василия Владимировича председателем, это достойное его место. Потому что на протяжении определенного времени вот те, которые сегодня возглавляет крупный муниципалитет Ханты-Мансийского округа, он показал себя квалифицированным, грамотным специалистом, который знает все те проблемы, стоящие перед муниципалитетами. и Я надеюсь, что он достойно будет отстаивать наши интересы муниципалитетов перед губернатором, перед правительством, да и вообще на всех площадках, которые будут предоставлены ему. Мы давно, вот лично я давно знаю Василия Владимировича, ввиду того, что так как мы город Нижневарск, город Мегион, соседи города, у нас есть много взаимодействий, много планов задуманных по решению этих проблем. Я надеюсь, что все это только ускорит и усовершенствуется в этом направлении. Поэтому избрание считает достойное. Правильно, и надеюсь удачи, плодотворной работы ему на этом посту.